И кью у -кил с У сегодня в этом видео будет 3 топ рп, а пока мы не начали, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, большая часть людей смотрит без подписки, как это так, ты смотришь без подписки, значит оформить подписку, если ты оформил подписку, значит все хорошо, погнали. Всем привет друзья, меня зовут Кенпа. это реклама моего канала, если хочешь крутой контент, подпишись на мой канал, и следующий ролик будет просто бешеным, обещаю вам мощный контент, спасибо за внимание, а теперь пошли смотреть видео. Так, ну что ж, перенеслись мы, короче, наша каточка по SkyWarsu. Достаточно, блять, я... ей очень топовая, известная в наших кругах. Как Айсамаджимарджан. Ух ты ж как -то. Короче, играем yeah. с топовым ресурс ресурспаком. Очень достаточно крутой РП. Всем советуем скачать у именно по ссылке в описании, которую. По ссылке в описании. И в комментариях закрепленных тоже оно есть. Не <связан> дотянулся. Не. Ну короче, достаточно давно уже за компьютером не сидел. Целых три дня! Вот только сегодня зашел на вайм, короче, надо видос выписывать для моих любимых чуваков, которые любят ресурс и Конечно же, сегодня прошел месяц, уже первый день лет с днем защитника э, барундуков ага. левых по Так, сливаем пацаны. Ну можно и так сказать. Ой, гагатик, уйди там лава. Тихо, тихо, тихо. Эндерперол чуть-чуть меня манил. Так, ну все у меня есть перво-то достаточно крутая информация для нашего поединка с SQD-стаканчиком. Не <laughs> Знаете, всякая говница, которая достаточно может и пригодиться в жизни. Да и вот, лучше заберу, здесь было. На Я тебе, покажу. короче, свининку хряка моего. Ну, чекаля. Так, Это вообще-то не свинина. Пусть пусть Ну. Хуть какой бы не был свирепый бык, на банке будет написано тушенка. Это говнище какое-то обосное, не тушенка, я тебе отвечаю. Это стейтхам. Это я. Вкус. СПОПОКОЙ! Ебать, я первого потратил просто в пипиську. Да на тебя новый вы. Спасибо. Уйди. так Моя дикая колона! Ну все, я тоже с тобой здесь. Я по ускавере, пойдем подсасывать. Нифига себе, вот это читы были. Есть победа. Ну, достаточно, наверное, да Нет А нет Ну, была изи вообще вообще не хочу. Так, Сейчас, главное, чтобы не... Никакой педо-педо-рил А да вон он, он Где? ДС, конечно, ДС, боже Ну, ну, ну, втор... ну убивай его, убивай уже Д... Да Все GG, Из. man И переходим к нашему второму ресурс паку так, ну что ж, еще же, короче, вторая каточка. Саша вторым, топовым, фиолетовым. Достаточно, ба боба крутым ресурс. Пока! Ни хрена не лутается. Залутались. Подавляем. Как не забрас? Забрались же. Еще прибежали, однако. Да, короче, включил я небо. Я все это время без неба выиграл. Ну так что, скачайте респак, увидите какое было, было небо в первом респаке, короче, чекай. Красиво, красиво. Ой, мяу. Protection 4, офигеть. Вылетел, офигеть, кнопок 2. Ха-ха, ты сосал. Молодец. На-на-на, брони забирай. Да какой броня, хил, уезжай. А, на еще пришел. А ну это есть. Капец, он не отлетает. Хм, убил. Прикольно. Ты! Не видел? <свист> я, короче, двоих вынес. Нет, я там одного. Ну я не видел. Вот, нет, я тебе расскажу. Он, короче, поджег, я его выкинул. Потом сзади меня начал. Я его обошел с. Ну, сзади, типа, пошел. Вот, он вышел на этот, я его скинул, он меня убил. короче, тебе минус 2 кила сделал. Молодец. Я пока поем орешков. А нет. Чего пикать все? Тут столько. О, еще здесь не зовут она ничего. Бляха, угу. столько всякого прикольного. Блин, у меня шапка protection 4 И что? Что теперь? Не знаю. Еще здесь египетская дурь. Тёма, чекай. Да чеку. Никого нету, чтобы никого не было. Да ужасно, чепы, подожди. Всё, чепы. Фу, ебать, есть помощь. Испололз... О, вот это главное, чтобы не скинули. У меня кнопок два. Всё, вот трое остались. Вот, двое, ладно. Прикольно. Так. Ну чё, я их повыкину, и нормально будет. Да. У нас игру. Пу, ну чё, вот вроде победили. Не, ну ну да. Да. Нет. Еще и мистик ёб, был. Счастлись богов. Куда? Сюда. 27 год. 4, Пизденно. 3, 2, 1, коляка. минус 1 уже. Ч ⁇ -то не вылетает. Ну, а Плюс. Здесь. Здесь. Ну, вс ⁇ Ну, все, короче. Вот такая получилась, короче, переходим к третьей каточке. Ну, Начинаю Ой, вторая. Ой, какая ваша вторая, третья, заключающая последняя каточка с таким голубым, можно сказать, ресурс паком. Да, все респаки у нас сегодня разные, разные а на любой. В чем один... одинаковые. В чем? Где одинаковые? Все разные. От одного человека, во-первых, во-вторых. Ты видо? Идут идут нет, почти идут. Нет. Ну, так. Apple да. мой отдай. Apple отдай, отдай мои Apple. Нет, никаких. Apple отды мои Apple. Да нету у меня. Apple. Apple да нет. отдай. Нету. Apple. Да нету. Есть. Нет. Инвентарь, посмотри, у тебя есть Apple там. Нету. Как? ты скворишь? Чего? Apple дай. Дай яблоко да яблоко дай! Да нету яблока. Есть! Нет! Ч ты врешь? Морковку откуси мою. Давай морковку! На! <laughs> да дай еды! Да Эти гефов. Да дай! Нигде гэп. Вот он! Прилетел, блядь, малой! Блядь! Солнце пки, пацанчик. Ой, серьезно! Шартность 2 на деревянном! А где вы такое видели? Невидано, сыдано, ты моя. Построить. Естественно, уже не надо. Как На ну, меч. Вернул бы. Давай на тебе, Эпов. Ч ⁇ меч? Мечарку меч. неси. Давай, я волнуюсь один. Минус один, все, ГГ. Ха -ха. Нет, нет. Да, ты что? Чё, да ты что? Ты что, специально, да? Нет. Ты их ты не видел, что ли? Нет, их не было. Как? На видео посмотришь. Слушай, у меня они были, я скинул их, почти хотел подобрать, они не подобрались, значит, они у тебя? Нет. Не видел просто слепой. Я разумнее мартышки. Молодец, разум как ушишки. Дай кирку. Скак успел? Как пройти обратно назад? Да. Пойдёт. Воу. Ух ты, шишка, нахуй, иди сюда, блин, нахуй, нахуй, еблан, блядь, босошно. Чё-то как лох, нахуй, бам, блядь, сам пришёл бы, если бы не ушёл, нахуй, бам. Чё ты нам в не стреляешь, выйдем на ровную поверхность? Син-так. Ух. Охренеть. Да он надаётся своим этим. Кривым луком. Ух ты, пришел блядь. блядь Кривый лук. <свят> Теперь он. Четыре-то. Четыре то Иди сюда, че. Бы копал, бы копал на одного. Твоих. Пришли двое. все На. На. Вышел. Все, переходим к прощанию. Ну что ж, вот я сейчас Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, колокольчики и тыкайте вот на эти крутые четыре видосика, которые вы должны обязательно посмотреть. А мы с вами, конечно же, не прощаемся. Чики бомбоненок. Фу на него.